Попробую сейчас немножечко вас повеселить, если удастся. Потом мы все говорим, а вы сидите молча. Попробуем с вами пообщаться. Я действительно занимаюсь последние годы тем, что вместе с компанией «Зерц» мы организовали агентство медицинского консалтинга. И одна из наших услуг – это аудит коммерческой деятельности частных клиник и санаторий. Вот здесь фотография книги, которую я недавно написала, это обобщение вот этого опыта по аудитам, достаточно грустного опыта. И я сейчас вам расскажу, в чем собственно, заключается эта грусть. Когда мы проводим аудит, для чего мы его вообще проводим? Конечно, мы хотим заработать деньги, мы хотим продать какие-то наши услуги, а вам-то это зачем, да? для чего вам-то это нужно? И вот мы приходим в компании. И, по большому счету, мы не пишем ну, мы пишем большие отчеты, мы даем рекомендации, мы, по сути дела, проводим такую антикризисную стратегическую сессию с руководством. И вот вывод всех этих аудитов, какой бы результат ни давала наша работа, я сегодня хочу выразить одной фразой, что успешность или неуспешность клиники – это полная ответственность одного лица от компании, это руководитель. По большому счету, это его воля, это его желание, это его решимость и волевое усилие перешагнуть через вот эти сложности, посмотреть объективно, без всяких приукрашиваний на то, что происходит в его бизнесе. А мы аудит только сделаем для того, чтобы открыть все эти вопросы, скрыть гнайник, то есть... И таким образом мы показываем все без прикрас. А вот дальше уже все зависит от того, а вообще собственник или руководитель первое лицо компании. Он вообще способен, он вообще хочет этого по большому счету, потому что это все вливается в реализацию изменений, во внедрение изменений. Это программа изменений в компании. А если вы знакомы с этим, то вы знаете, что все мы хотим вроде каких-то изменений. Мы вот живем, понимаем, что какое-то болото нас начинает окружать, вот мы заходим в рутину, хочется каких-то изменений, но когда мы подходим к этим изменениям, мы сами первыми являемся тем тормозом, который и тормозит внедрение этих изменений. Поэтому вот здесь и показан на этом слайде. Это результат наших аудитов. Более уже 50 сделанных аудитов клиник и санаториев. Увеличение темпов роста, рост выручки от 20-30 до 50-70, рост прибыли. Вопрос только в том, а как, собственно, вы, первые лица компании, готовы это все внедрять? У нас даже есть такая статистика, когда часть компаний, которые применяют там 80% наших рекомендаций, часть компаний, которые там 30% наших рекомендации применяют. В зависимости от этого, естественно, вот эти росты и меняются. А, вот это те проблемы, наверное, с которыми, э, которые у вас тоже э, сидят в вашей голове, и, наверное, вы просто так бы сюда не пришли с утра пить кофе и слушать наши лекции. И, наверное, у каждого из вас есть или одна, или две, а может быть весь комплекс вот этих проблем, которые сегодня очень сильно влияют на всю нашу коммерческую деятельность, потому что мы знаем макроэкономические показатели, падает платежеспособность, что у нас происходит вообще с рынком, что рынок медицинских услуг растет на грани инфляции, то есть это всего 6-8% процентов в год. Правда, нам обещают, что в 2018-2022 году у нас будет так серьезный подъем. Ну, посмотрим. Но вы все это ощущаете на себе и есть проблемы. Так вот, проблемы, да, в рынке есть, в макроэкономике есть, но самая главная проблема – это внутренняя ситуация в клинике. Вот давайте посмотрим, от чего, собственно, это зависит. <клес> Вот Наша задача всех аудитов – это показать вам, где бизнес теряет деньги, понять за счет чего и какими темпами может расти ваша компания. Вместе мы можем провести анализ вашей клиники, разработать план изменений и поступательно по этапам можем сделать такие планы, как внедрять эту управляемую систему, чтобы все-таки бизнес походил на бизнес, а не на, на какой-то диагностический процесс. Вот поэтому задача всех, и, и моего доклада, и моей деятельности, я думаю, что и у вас тоже самое, это построить управляемый бизнес и тратить на него как можно меньше времени, чтобы он давал как можно больше дохода. Вот аудит и книжка, которую я вам показывала в самом начале, она, собственно, состоит из вот этих восьми шагов. Это то, как мы проводим аудит. И первый шаг – это, заходя в клинику, мы анализируем доходы клиники. Как они формируются, за счет чего они а, складываются, как вообще. Вот, очень часто бывает такая ситуация, что мы переходим в клинику, и первое лицо компании знает только два показателя, ну, может быть, три. А выручка у него там сколько-то миллионов, и больше он ничего про эту выручку не знает. И его, собственно, когда начинаешь внутрь, в глубину погружаться задавать вопросы по тому, а что, собственно, со структурой этой бюрочки, как она складывается. Вот это маленькая такая таблица, которая показывает доходность одной компании, в которой мы делали аудит, на тысячу квадратных метров, достаточно большое количество кабинетов, медицинских лицензий, есть полный спектр медицинских услуг, все специалисты. А зарабатывает эта клиника на 30%, выручка складывается из выручки лор-отделения, все остальные службы сидят в провале. А, собственно, чем занимается главный врач в этой клинике? Вот, был такой у меня вопрос к руководителю этой клиники, а что, собственно, делает главный врач, если у вас и оборудование есть, и врачи все есть, и персонал, вы платите деньги, у самого первого лица собственника компании 8 замов, вот это вообще что за картинка? А главный врач занимается тем, что напрямую работает с 1С, у них программа 1С стоит, и он напрямую работает с 1Сниками, и вот там постоянно сидит в этой программе, что-то она там делает, и вообще решает какие-то задачи, которые вообще в доходности бизнеса имеют отношение очень маленькое. И вместе с компанией мы начинаем, вместе с руководством компании мы начинаем строить всевозможные вот эти вот всевозможную аналитику. По большому счету большинство компаний управляется вручную, даже при том, что у них стоит медицинская информационная система, они больше, большее количество аналитических показателей вообще не считают. Вот в, при моем присутствии в этой клинике я попросила сделать такой, такой разрез. Вот это лор-направление, которое делает 30% выручки, я попросила разложить на специалистов. Очень интересная получилась картина. Четыре специалиста, это один сравниваемый параметр, они все работают одинаковое количество времени. То есть мы сравнили то, что можно сравнить. Вот такая интересная картина получается. У них выручка разная, чек разный, количество пациентов разное. Пришлось завязать уже внутрь и разбираться, а что же собственно за специалисты, у которых в одних чек 1465, а во вторых 800? И потом идет аналитика вообще по всему предприятию и сравниваем с рынком. На вопрос, а что, собственно, со средним чеком в клинике происходит, главный специалист, ну, ну собственно, говорит, что средний чек, там, например, в этой компании 1500, а какой средний чек у конкурентов? А у конкурентов он 2500. Я спрашиваю, а сколько вы делаете выручки с квадратного метра? там 150 тысяч рублей. А сколько делают ваши конкуренты? 250 тысяч рублей. И мы начинаем понимать вот в результате этих вопросов разбора детального всей аналитической информации и получаем эту аналитику прямо по ходу работы, потому что они иногда впервые вообще видят эти цифры, понимаем вообще в какой системе параметров. Находится данные на предприятие и куда ему дальше идти и как строить эти планы заходим внутрь, заходим внутрь приема и вот, пожалуйста, тот же лор-врач, который при том, что оборудована а, служба имеется, они а оперирующая компания, то есть у них есть хирургическая деятельность по лор а, и вот, пожалуйста, то, чем лечит врач один из выбранных этих врачей, он лечит приемами а все оборудование простаивает в кабинете. То есть, по большому счету, нам нужно для того, чтобы разобраться во всей ситуации, нужна доскональная информация о том, что происходит. Как работает площадь клиники, как работает оборудование, используемость оборудования, интенсивность использования оборудования, как работает каждый врач, как формируется его выручка, из чего она формируется, средний чек по каждому специалисту, количество первичных повторных визитов и так далее. Следующий шаг это мы анализируем затраты. Здесь во время нашего бизнес-завтрака, такого интересного, невозможно рассказать все, потому что бизнес, как вы понимаете, вы управляющий бизнесом, имеет огромное количество особенностей. Здесь можно только маленькую часть разобрать и показать собственно, некую систему. Ну вот в одной из клиник мы делали анализ, и руководитель знал только две цифры. Вот он сдал в нижнюю строку, это всего, сколько он а, платил расходы на фонд оплаты труда, 2 миллиона и 150. И выручка, которую он зарабатывал, там 3 с чем-то миллиона. А когда разобрали по специалистам, получается, что у него некоторые специалисты получают 230 процента там, вот, от сделанной выручки. То есть это вообще не анализируется. Живут в такой системе, вот я заработал 100, потратил там 90, и каждый месяц я еще вкладываю сюда 30-40 тысяч. Вот это для чего? Для чего это происходит? То есть собственник сам из своего кошелька выплачивает эти деньги. При этом врачи-то хорошо живут, они получают хорошую зарплату. Задача первых двух шагов, но общая задача этого аудита – это определить точки роста и показать за счет чего без особых вложений компания может начать увеличивать свои темпы роста. Ну вот некоторые точки роста, которые появляются при аудите клиник, я уже про них сегодня сказала. Это определяем пропускную способность клиники вообще, она какая бывает. Вот однажды на аудите был такой вопрос компания, хорошая компания, много вложенный инвестор решил продавать бизнес, потому что не может вернуть свои средства. Начинаем проводить аудит и задаю вопрос, скажите пожалуйста, сколько сегодня в месяц делает выручки ваша компания? Ну, где-то 3-3,5 миллиона, а сколько хотите делать? Наверное, 5-6 миллионов, я говорю, а сколько может делать ваша компания? И получается, когда садимся и начинаем считать, сколько же компания может зарабатывать, оказалось, что компания в данном случае может заработать 11 миллионов. Вот эта ситуация, она сегодняшняя наша реальность, к сожалению. Начинаем искать ответы на вопросы, а за счет чего может компания давать такие выручки? 3 и 11, это по большому счету в 3,5 раза может вырасти компания, а как? И вот этот вопрос, ответ на вопрос, а как, собственно, можно вырасти, это вот ищем точки роста. То есть мы показываем, как можно использовать более интенсивно площади, потому что они пустуют или неправильно составляется расписание. Это тоже делается часто вручную. Это по большому счету ответственность главного врача, средний чек, как формируются прогнозные планы. То есть если предприятие живет, не рассчитывая, и не прогнозируя свою выручку и свои доходы и свои затраты, то, по большому счету, это дорога в никуда. Это дорога, которая приведет к истощению, к разочарованию, к усталости. Поэтому бизнес должен развиваться немножко по другим схемам, и он должен давать некое удовлетворение первому лицу, которое ее и развивает. Следующий шаг – это система управленческого учета. К сожалению, медицинские информационные системы, которые сегодня стоят в клиниках, они не дают возможности получить аналитику. Они дают статистические отчеты, а аналитические отчеты они не предоставляют. Поэтому вопрос, а как их получить. И как сделать так, чтобы первое лицо компании могло прийти, нажать кнопку на компьютере и получить вот эти все основные цифры по своему бизнесу и принимать, собственно, если какая-то цифра проваливается или по прогнозу вы получаете не те ожидаемые планы, которые хотите, кого дернуть и за что дернуть. То есть вот эти вот вещи должны быть у руководителя на столе именно для того, чтобы принимать оперативно-управленческие решения. Итак, управленческий учет вот – это основные это по системе сбалансированных показателей. Здесь приведен пример, как его можно построить. По большому счету, если вы хотя бы по этим четырем направлениям, позволили себе иметь вот такую аналитику по продукту, по клиенту, по персоналу, по площадям и оборудованию, то уже вы бы сами, вы сами можете провести аудит своих клиник и сами попробовать получить вот все эти показатели. Следующий шаг – это управление маркетингом. Там вообще беда происходит в, в маркетинге у компании, потому что в основном идет либо вообще нет денег на маркетинг, либо, если он есть, то тратятся маркетинговые бюджеты в виде освоения этих бюджетов. Никто не считает эффективность, ну, малая часть, конечно, больше кто-то считает, особенно продвинутые, но по большому счету нет системного маркетинга, и э, вопрос часто звучит так, а где бы мне продвинуться, как бы мне продвинуть свою клинику, и, и где бы это сделать? А вопрос, а вообще, э, что ваша клиника из себя представляет на рынке? И начинаешь разбираться с самого главного. А вы кто на рынке? А лицо своей компании покажите, пожалуйста. Расскажите в двух словах, в двух предложениях. Вы про что компания? Вы для чего? Какая ценность клиенту от вашей компании? И маркетинг-то, собственно, строится от концепции бизнеса. Поэтому наличие концепции бизнеса, миссия, ваша цель однозначно. Вы для чего и какую ценность несете пациентам ваше позиционирование на рынке и формирование основных вот этих моментов, на которых потом будет фокусироваться маркетинг – это конкурентное преимущество и уникальное торговое предложение. Если этих понятий не существует в голове первого лица, то маркетологу очень сложно это все придумать и продвигать. Это. Очень важный момент – позиционирования. Есть, конечно, ценовое позиционирование. Но в основном позиционирование, если мы говорим об открывающейся клинике, то мы должны сами для себя понять, где мы, что мы, или какую клинику мы должны построить и что о нас потом должны говорить. Это мы должны создавать сами. А если мы уже существующая компания, то это все равно нуждается в постоянном уточнении. Маркетинг работает только исходя из этих вот базовых параметров. Что еще в маркетинге клиник, когда мы проводим аудит, важно? Что обращает на себя внимание? Клиники практически не работают со своей имеющейся клиентской базой и воронкой, не создают воронки продаж. То есть это вообще не считается. И когда спрашиваешь, сколько у вас клиентов, говорят 14 тысяч, 15 тысяч, а сколько вы сделали предложение своей клиентской базе, а как вы ее структурировали, а что из себя представляют эти клиенты, а что они хотят? От чего вы их лечите? То есть это серьезная, сегмента... серьезная работа по сегментации клиентской базы, которая вам вообще, по большому счету, не будет стоить никаких денег. Это вопрос привлечения этих пациентов, но только надо немного поработать над этим и надо взять за правило работать с этой клиентской базой. Очень важное понятие, которое тоже руководители очень редко Отвечают на этот вопрос, это сколько стоит для них привлечение первичного пациента, повторный пациент, лояльные пациенты. То есть работают в системе координат на глазок. Шестой шаг – это ключевой персонал и главный врач. Я его специально здесь выделяю, потому что считаю, что в коммерческой клинике главный врач должен отвечать не только за лечебно-диагностический процесс, а за санитарно-эпидемиологический режим, как у него стоит в должностной инструкции по требованиям Минздрава. Ключевой персонал я здесь выделяю во время таких сессий. Это тот персонал, который помогает э, компании и влияет на зарабатывание, на формирование выручки. То есть на доходность предприятия влияет. Итак, несколько звеньев ключевого персонала. Первое – это то место, где клиники очень часто теряют деньги. Это наши администраторы регистратуры, операционисты колл-центра. И их ключевые показатели. И это как бы факты. Наверное, у вас есть такая же э, статистика, что и вы, наверное, работаете по большому счету. Вот я сейчас попрошу ваш ответ, вас ответить на вопрос: какая конверсия у ваших администраторов, которые работают в вашей регистратуре, принимают телефонные звонки? Можете назвать цифру. Записи все злится. Записи или Вопрос, речь идет о конверсии телефонного звонка в визит. Запись. Да, конечно, запись, а потом визит. На Дашу, а Но у вас-то есть, Филипп Александрович, вот вообще вопрос-то не к вам даже. Вот вы что сейчас из себя изображаете? Хотите со мной поспорить? Самое банальное. Филипп Александрович сейчас будет перед вами выступать, вы все равно его знаете, у него прекрасная программа романит, она лучшая на рынке. Вот он, наверное, сегодня нам расскажет про цифровизацию. Но по большому счету, ведь вот вы же сейчас мне не отвечаете на вопрос. Пожалуйста, давайте. Я могу на У нас учебно-диагностический центр, конверсия, я считаю, у нас крайне низкая, это 45-50% низкая. Считаю нормы, это больше 80%. Это вот пример клиника медицины. и Есть еще у кого а, показатели посчитаны? Ну вот смотрите, сколько нас сегодня человек? 40-50, да? И а, Филипп Александрович знает конверсию свою от и до, и вот коллега. А очень. А как работать? Вот это по большому счету место, где вы вообще теряете пациента. Я в последнее время занимаюсь очень часто тем, что звоню во все клиники, в санатории в присутствии собственников, в присутствии первого лица и показываю, как и на чем теряются деньги. Вот вчера звонила, буквально не дозвонилась, были переговоры а во время переговоров, набрала телефонный телефон и, собственно, и все. Я потерянный клиент в данном случае для этой клиники, поэтому это очень важный момент, где которым надо заниматься. Второе звено – это врачи. Это вообще очень сложная категория ключевого персонала, но нам надо с ней работать. По большому счету у них тоже есть ключевые показатели, которые надо оценивать. Здесь вот есть некоторые показатели, которые вы можете считать. Вообще управлять можно только тем, что можно изменить. Поэтому надо управлять не эмоционально, а имея цифры перед собой. И тогда будет проще управлять. И Извините. И, собственно, еще ключевая фигура – это главный врач, который… Собственно, здесь есть конфликт интересов, как мы должны работать. Мы сейчас говорим об экономике предприятия. И, ну, я тоже врач, а, а, говорю об экономике. И если мы пойдем и начнем со своими врачами говорить, вот у вас план, вы должны его выполнить, они начнут продавать. Это одна история. Нам-то надо, чтобы они лечили, чтобы имидж предприятия формировался. И вот здесь я считаю фигуру главного врача, она одна из самых важных с точки зрения перевода вот этого экономического языка, всех этих планов, в четкие... Эм, Медицинские понятия, с которыми можно а, общаться с доктором и говорить ему о том, за счет чего и как а, можно удержать пациента или сделать более высокую выручку и направить а, пациента к другим врачам или продать экономический термин, или продать ему программу. Но по большому счету это все будет упираться вот как контролировать врача. Можно вручную проверять истории? Можно автоматизировать. Вопрос, что автоматизировать? Здесь помогают, конечно, стандарты. Это внутренние стандарты, которые вы сами должны создать. Шаблоны диагностики, лечения, базовые, расширенные. И обязательно нужно контролировать, а что собственно там не выполняется. И вот благодаря этим KPI, они расширены здесь для работы с главным врачом. Если вы собственники, то я думаю, что вы знаете эту трудность, как разговаривать с главным врачом и что делать, чтобы коллектив был управляемый. Поэтому в моей практике всегда получается найти эти фокусные слова, фокусные предложения для того, чтобы выстроить отношения и чтобы главный врач выполнял свой функционал. Либо этот главный врач, который не может и не получается у него это делать, он должен будет уходить из проекта. К сожалению, это так. Седьмой шаг мы проверяем клиентский сервис. Ну, все вы, наверное, знаете эту красивую фразу. Вот клиника ее. И на самом деле там построена система клиентского сервиса. А можете поднять руки у кого, кто системат, системно занимается вопросами повышения уровня клиентского сервиса у себя в компании? Неужели сервисом Ирина прям этим занимается? Вообще, вы можете обращаться к нам, я могу вам выслать некие шаблоны, как это делать, для того, чтобы начать выстраивать систему сервиса. Это, конечно, не улыбки, не только доброжелательность, не вышкаленный чистый персонал, это система. И эта система э, параметров клиентского сервиса, она тоже может быть измерена и тоже может управляться. Это отдельная история. Ну и, наконец, э, восьмой шаг э, во время аудита – это проверка автоматизации бизнеса. Э, он может быть полностью автоматизирован, частично, наполовину, может вообще быть без автоматизации. Э, имейте в виду, что автоматизируя, просто вводя систему автоматизации, это ничего не даст. Если мы будем автоматизировать непонятно какие процессы или уже выстроенную систему, то по большому счету мы будем автоматизировать хаос. Поэтому нужно разобраться, а собственно, как бизнес-процесс сегодня выстроен в компании, и там вы тоже можете терять свои деньги. Но по большому счету, если речь идет об автоматизации, то вот это цифровые показатели, которые взяты с рынка, они доказаны на рынке, что до 35% идет повышение экономической эффективности, если идет автоматизация процессов. И, собственно, тот показатель, по которому мы отстаем чем сильно в мире говорят в 4 раза, это повышение производительности. Но это все на воле собственника. Вот маленькая такая схема, как разбираться с бизнес-процессами. Обследуйте свой бизнес-процесс. Возьмите, вот самый главный процесс, самый основной процесс медицинского учреждения – это а, прием пациента. То есть пациент пришел к вам в контакт, а, что-то вы с ним сделали, ушел, заплатил деньги. Вот процесс – это некая цепочка действий, в которой принимают участие многие службы, не только один врач. Очень часто в клиниках говорят, что такое ваш основной бизнес-процесс, это прием врача, врачом пациента в кабинете. Это не бизнес-процесс, это услуга. А мы говорим обо всем процессе, обо всей цепочке. Значит, надо его проанализировать, и писать, как он есть есть заиск. Потом а, посмотреть, где есть узкие места в этом бизнес-процессе, где вы теряете деньги. Потом его описать, как должно быть. И только после этого можно его автоматизировать. Там разные могут быть причины, почему вы а, теряете деньги. Но вот требования к информационной системе. Обычно медицинскую информационную систему выбирают по третьему пункту. Это удобство для пользователей. Берут врачей, говорят, посмотри вот эту программу, посмотри вот эту. Тебе удобно и мне удобно. Давайте купим. А на самом деле первое, что нужно ставить во главу угла, это способность этой системы помогать э, выстраивать управление бизнесом. Ну и теперь я уже повторюсь, это то, что я в самом начале говорила, от чего и от кого зависит успех клиники, это тот показатель, который сейчас везде звучат. А, все в клинике зависит от первого лица. Хотите, будет, делайте, и все придет, весь успех. Будете раздумывать, размышлять, сомневаться, ничего не будет или будет очень медленно. Поэтому рекомендуем вам посмотреть на, бизнес, на свой бизнес со стороны. Можно посмотреть вам самим, можно пригласить экспертов чужими глазами посмотреть на свой бизнес. Главное – это рост управленческих компетенций. Без ваших компетенций бизнес изменить невозможно. Ну и самое главное, это необходимо применять не разовые какие-то решения, а именно систему иметь. Планирование, прогнозирование, система решений, принятия решений и система контроля этих решений. Спасибо вам за внимание. Вопросы в конце завтрака. Да, да в конце завтрака. Спасибо большое.